Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, ну, возможно, телезрители, это те люди, которые видят нас на канале YouTube, на Facebook. И сегодня у нас очередная программа в рамках интернет-портала радиоцентра «Сангейтс» интернет-портала радиоцентра гейтс я скажу сразу телефон 847-226-9956. Это для тех людей, которые проживают на территории США и Канады и свободно могут позвонить нам в эфир, после эфира, для того, чтобы побеседовать либо с нашими, ну, скажем так, представителями, с нашими учителями, которые обычно приходят нам вот на радиоцентр Сангейтс и делятся с нами своими достижениями, обычно в обучении нас живущих на этой земле людей. Одним из таких человеков, из таких людей, с которым мы сегодня беседуем, является Григорий Макарон. Это человек, который достаточно известен, и не только на территории Соединенных Штатов, проживающий в районе Лос-Анджелеса. И Григорий Макарон является трансформационным коуч из Америки, то есть учителем из Соединенных Штатов Америки, создателем школы восстановления внутренней гармонии и семейного счастья, создатель э, авторской программы, э, которая называется препрограммирование или перепрограммирование сознания. И с помощью вот этой методики быстро и эффективно могут уходить, для опять же, для тех людей, которые освоят эту программу, будет легко и свободно уходить с комплексы страха, эмоциональные блоки и так далее, и так далее. Ну, а самое главное заключается в том, что буквально со следующего понедельника мы начинаем программу. Это будет проект Григория Макарон» который будет проходить у нас по понедельникам. Время в эфире, прямой эфир у нас начинается в час дня по времени города Чикаго. 11 часов утра в Лос-Анджелесе, 22 часа в Москве. Ну, большинство людей, все-таки мы говорим на русском языке, нас слушают на русском языке. Это территория бывшего Советского Союза и русскоязычная на территории Соединенных Штатов Америки и Канады. Григорий, добрый день, во-первых. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Миша. Да, ну мы не первый раз беседуем с Григорием, на самом деле мы достаточно хорошо знакомы с ним, но самое интересное заключается в том, что Григорий, человек, который изучающий веды, причем на своем личном опыте, знает, что жизнь это то, что нам всем надо проходить в течение вот этого периода, и это путь созидания, и двигаться надо выше, выше, выше, и учиться, и учиться. И в то же время Григорий обучает людей, поскольку, вот, как я уже сказал в самом начале, является учителем, коуч. Ну и, Григорий, скажите, я знаю о том, что у вас есть постулаты, вот эти постулаты определенные, это ваши постулаты, которые вы сами создали, они взяты откуда-то, вы их просто вот, вот откуда-то вытащили, обобщили, или это ваша личная наработка, вот основываясь на ведах? Миш, скорее всего, это э, позолотая россыпь, те бусинки, которые самые главные мне удалось собрать в этой жизни, потому что вы много раз сегодня сказали слово ⁇ учитель ⁇ но я хочу к этому добавить, что я сам, прежде всего, вечный ученик. Я сам все время учусь. И в моем понимании учитель ⁇ это тот человек, который делится теми знаниями, которые он собрал в этой жизни. А, как ученик. И объяснил. Это, это есть... как раз было в первой части, когда я сказал, мы все учимся, но в то же время, оно... да, действительно, вы уже подучились, и теперь вы можете и то, что могли, то, что мы могли проверить на себе, то, что работает. Вот Поэтому, да, вот такие я поделюсь сегодня с удовольствием всем таких очень важных, я бы сказал, самых важных постулатов жизни, которые я лично придерживаюсь и которые я советую придерживаться другим людям. Потому что, видите, как, как я считаю, что ту программу, которую мы с вами запланировали создать по понедельникам, она должна помочь людям в их поиске счастья. Потому что мы все хотим быть счастливыми. И многие считают понедельник тяжелым днем, а мы его с вами сделаем благодаря этой передаче днем легким, днем ответов на вопросы. Ну, на самом деле, дорогие друзья, я хотел бы поделиться. Дело в том, что... Григорий Макарон является автором а, определенной своей авторской программы, которая называется «Выход из лабиринта». Мы все проходим, а, участвуем в этом лабиринте, мы идем по этим заголовкам нашей жизни. И это постоянно действительно лабиринт, из которого найти выход очень и очень сложно. И поэтому вот по понедельникам мы будем пытаться, пытаться с помощью Григория Макарона, я буду помогать тоже, ему э, находить выход из разных ситуаций. Поэтому вы в любой момент можете нам позвонить. Я еще раз назову номер телефона 847-226-9956. И это также скайп. Скайп такой SunGates108. SunGates 108 Гейтс это солнечный оборот, только на конце буква «С». SunGates108, пожалуйста, пишите нам в это скайп. Вы также можете найти нас на Facebook на сайте э, Григория Макарон, на сайте Сангейт-центр. Э, ну и э, я хочу еще последнее, что сказать. Сегодня у нас предварительная программа, это, так сказать, анонс вот той самой большой программы, которая называться будет э, «Понедельник, день не тяжелый, а легкий». И это как раз будет э, выходом из тех... Э, наших мировоззрений, что ли, того, того понимания, которое в нас уже внедрилось, укоренилось о том, что действительно нам так-так тяжело. Григорий, ну давайте мы начнем с ваших постулатов. смотрите, Миш, самый первый постулат, который я хочу поделиться, мы пришли в этот мир, чтобы жить счастливо. К сожалению, у многих людей это, ну как бы мушка сбита, потому что есть некие религиозные или другие какие-то мысли который человек детства, когда он не видел своего Солнца. И он считает, что его жизнь — это должно быть обязательно страдание. Жизнь, так сказать, что в этой жизни нам нужно страдать для того, чтобы где-то, а потом в какой-то другой жизни или миру жить счастливо. На самом деле я верю в то, что мы все пришли сюда для того, чтобы жить счастливыми. И этому надо учиться. Поэтому второй постулат — Звучит так. Для этого нам надо понимать, а значит, изучать законы нашей жизни. Дело в том, что вот, ежедневно работая с людьми из самых разных стран, я постоянно сталкиваюсь, что вот эти тонкие законы нашей жизни, нашего мироздания, практически никто не знает. Это все равно, что ходить по мирному полю без карты. И люди все время взрываются. Хотите быть счастливыми? Изучайте законы жизни. Третий постулат. Наши главные задачи жизни это понять, кто мы. То есть каждый человек должен потратить свою жизнь для того, чтобы осознать и постоянно осознавать, кто он. И потом, осознавая это, реализовывать свои уникальные таланты. То есть делать две вещи. Все время познавать себя как какой-то загадочный, неизученный мир кои мы являемся, то есть не переставать удивляться тому, кто мы есть, потому что у нас есть несколько уровней сознания. У нас есть первый уровень сознания нашего ума, у нас есть более высокий уровень сознания нашего разума, нашей души, божественный уровень. То есть мы должны все время возвышаться в нашем сознании. И возвышаясь в нашем сознании мы будем проникать на новые уровни, осознание и себя, и окружающей нас реальности. Четвертый очень важный постула. Делать в жизни надо только то, что вы любите. Любите настолько, что сами готовы за это платить. Еще раз. Делать в этой жизни нужно только то, что вы любите. И любите настолько, что сами готовы за это платить. Если вы будете жить по этому принципу, вы в жизни никогда не будете раб от слова раб, работать. Вы всегда будете радостно творить то, что вы любите. И самое главное, результатом вашей работы будет глубокая ваша удовлетворенность, удовлетворенность людей, кому вы дарите свои таланты. Естественно, в ответ вам будут посылать любовь и деньги. То есть вы будете всегда успешным человеком. Если вы ну, как бы смотритесь, вдумайтесь в истории тех людей, которые наиболее успешны состоялись вы увидите, что они реализовывали свои уникальные таланты, и это приносило им и всему миру колоссальную пользу. Пятый постулат. Все неприятности в вашей жизни — это урок, а не наказание. Который урок, который помогает понять, что именно надо изменить внутри. Это вообще постулат один из самых важных. То есть в нашей жизни есть некая сила, которая постоянно, ну как бы опускается на нас. Ну, многие называют это судьбой, жизнью, жизненными уроками. То есть все время с нами что-то происходит. И есть два типа отношения к этому. Если вы к этому относитесь как а, жертва, то вы постоянно не принимаете то, что происходит, вы постоянно жалуетесь, вы постоянно обижены, и жизнь будет продолжать вам давать свой урок. Но если вам повезет, и вы поменяете свое отношение, и превратитесь в мудрого ученика, то вы сможете понимать, что все, что не делается, делается к лучшему. Вам лишь надо понять урок и понять, самая главная фишка, что нужно поменять внутри. Вот если вы перестанете менять окружающую действительность людей, а сосредоточитесь на себе, то в этом случае вы начнете учиться и открывать в себе колоссальные возможности учиться, вот это то, имя чего мы сюда пришли. Но мы также пришли не с пустыми руками, мы пришли сюда с кармой. И эти законы надо изучать, понимать, что нам, каждому, достается именно то, что мы создали в предыдущем, в этом воплощении. Шестое. Наши мысли, слова и действия создают нашу реальность. Хотите изменить жизнь, поменяйте свои мысли и поступки. Мы как бы являются уникальным, а, уникальным транспортным средством. Вот если вам не нравится дорога, по которой вы едете, она ухабистая, она мешает вам ровно ехать, вам надо уехать с этой дороги. Но прежде всего этого вы должны понять, что я хочу найти другую, более ровную дорогу. Очень так же в жизни, если вы находитесь сейчас... Ну, в не очень приглядном месте, вот это мне что написала одна из моих клиентов, меня люди находят, из разных стран пишут письма, я стараюсь им по возможности ответить. Вот она написала, я э, все время постоянно теряю работу, я главный бухгалтер, но я максимум могу продолжаться там до полугода. И сейчас она ищет работу, но когда я ей спросил, что вы ищете, она говорит, ну, что-то я ищу, я думаю, я пару месяцев продержусь. То есть что она сделала? Она создает образ и мысли, которые реализуют в своей же собственной жизни. И не понимает, что она является главным сценаристом, оператором и главным героем своего же фильма. Хочешь поменять сценарий фильма, поменять свои мысли, поменять свои поступки. Но многие люди не знают, как это делать. Они запутываются в этом лабиринте и ходят по нему всю жизнь. Именно этим мы и будем заниматься по нашим понедельникам, помогать вам находить выход из ваших лабиринтов. И последний седьмой постулак. все, во что вы можете поверить, станет вашей реальностью. Смысл заключается в том, что предела возможности этой жизни нет. Я сейчас читаю книгу, лично знаком человека, который в Америке называется Miracle Man. Вот обложка книги. Man, это, и вы видите на ней если видите разбитый самолет этот это человек который в 80-х годах потерпел аварию разбился на своем самолете его привезли поломанного разломанного и вообще никто не верил что он может жить никто этот человек поломал первый второй шейный позвонок был парализован от шеи единственное что он мог делать это моргать он не мог ни дышать ни кушать Ничего. И ему вообще никто не верил, что он будет жить. Кроме него самого. Он лично принял решение, что он будет жить. И единственное, что он мог делать, — моргать одним глазом. И ему составили алфавит, и он этим глазом проморгал. Через какое-то время в Россию, Что через четыре месяца я сам войду в ваш кабинет и пожму вам друг. Ну, вообще его считали просто сумасшедшим. Все, кроме него... И самое смешное, что он смог это сделать. Он смог полностью вернуться к жизни, как нормальный человек. Поэтому его назвали «Мирикл» на нем сняли кино. Я таких людей изучаю. Я купил сейчас его курс, я его читаю. И я вот таких людей, такие примеры стараюсь сделать, ну, вот, как-то как обогатить мою жизнь, обогатить жизнь, тех с кем я общаюсь. Поэтому еще раз напишу, все, что вы можете поверить, станет вашей реальностью, если вы сможете поднять свою планку. Поэтому наши понедельники ⁇ это будут дни, которые вы сможете повышать свою планку. А значит, прыгать выше, жить счастливыми, лучше и интереснее. Спасибо, Григорий. На самом деле это действительно так, поскольку предназначение человека, так сказано в Ведах, ⁇ быть счастливым. И вот как минимум я насчитал три, мне кажется, четыре постулата именно подходят. Но для того, чтобы быть счастливым, надо знать свое предназначение. Именно вот это у меня написано в моем личном скайпе. Это очень просто. Надо всего лишь знать свое предназначение. То, что называется на санскрите дарма, или то, что называется purpose of life на английском языке, или свой путь в жизни. Ну, и... Sí, ее... Да, и я не просто надеюсь, а я практически убежден в том, что с помощью нашей программы, с помощью нашего друга Григория Макарон мы сможем помочь и мы сможем и сами участь, потому что ну, считается так, что даже учитель, который обучает учеников, он у них учится. Обратная связь всегда есть, и у каждого есть своя индивидуальность, ну и я надеюсь на наше общение. И не только с Григорием Макарон, а опять же с, ва с вами, дорогие друзья, которые могут нам в любой момент позвонить. Еще раз телефон 847-226-9956, написать на Skype это сангейтс 108, ну и найти нас Facebook, YouTube. И в скором будущем вот это пилотная, предваряющая нашу программу версия сегодняшнего, а сегодня, я должен сказать... 17 августа, 17 августа 2015 года, как раз такие, ну, знаменательная дата. Почему знаменательная дата? Могу вам сказать, как нумеролог, 17-е это цифра 8 в сумме, август – это цифра 8 в сумме, 2015 год – это цифра 8 в сумме. Поэтому это очень важный момент. Три восьмерки, восьмерки Миша, это некая вещая дата, да? Это, ну не то, что она вещая дата, дело в том, что три восьмерки в сумме будут давать 24, а 24 это, вообще-то говоря, Венера, восьмерка сама по себе Сатурн, это планета труда, я бы так сказал, это планета духовности, в том плане, что именно такое время человеку проще всего отрешиться от всего того, к чему он привык, такой удобной, комфортной жизни, и заняться обучением. Потому что учиться, это всегда, надо сказать, тяжело. Это тяжело. Но еще раз, Григорий, с вашей помощью, я думаю, мы пройдем по этому пути. Это будет легко, лишь. Да, это будет легко несмотря на то, что понедельник как бы считается день тяжелый, как мы сказали. Но мы это неправда. Мы его полностью поменяем, как я сказал. Все, во что мы можем поверить, станет нашей реальностью. И так отныне в понедельник и станут днями радости, легкости и полезности. Абсолютно точно. Хорошо, мы на этом заканчиваем нашу программу с Григорием Макарон. Повторяю, это предварительная пока еще программа. А настоящая программа начнется уже в следующий понедельник. И это у нас 24 число. 24 числа, Время это у нас будет час дня по времени города Чикаго, 11 часов утра по времени Лос-Анджелес, 20... Сейчас... 21 час. Если у нас 11, у нас будет в Лос-Анджелесе 11 часов, то это означает в Москве Это будет 9 часов вечера. Да, да, совершенно верно. 21 час по Москве, так что нас будут слушать, если будут нас слушать, я не сомневаюсь, что будут, так что, в общем-то, на многих континентах. Дорогие друзья, с вами прощается центр «Сангейтс». Эм, Радиоцентр сан Сангейтс, Григорий Макарон, я Михаил Мелехов. Григорий, спасибо и до новых встреч. Спасибо, до встречи. До, до встречи. До веселого с нового понедельника. Да, всего доброго. До свидания.